Друзья, добрый день! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэншуй Бадзе и Цимэнь Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. Мы с вами продолжаем серию видео по стратегиям Цемент Дунзя, которая посвящена применению этого метода Цимэнь для различных сфер нашей жизни. Сегодня я расскажу о применении этого метода в сфере финансов. Обязательно досмотрите это видео до конца. И вы узнаете, как можно применять информацию, которую мы черпаем из расклада «Цемейн» друзья для получения того результата, который нам нужен. Скоро состоятся открытые мастер-классы по стратегиям «Цемейн». Ссылка на регистрацию находится под этим видео. И уже сейчас вы сможете забронировать себе место на этих открытых мастер-классах, потому что количество мест там ограничено. Переходите по ссылке, кликайте на нее, вводите ваши контактные данные, и на вашу почту придет письмо с датой и временем проведения этого онлайн-мероприятия. Итак, как мы применяем стратегии Цементунзия в сфере финансов. Мы сегодня поговорим о реальном случае, о реальной клиентской задаче, которая связана с возвратом долга. Моему клиенту, его партнер по бизнесу был должен большую сумму денег. И внезапно он скрылся. И мой клиент не мог напрямую контактировать со своим бывшим партнером. И нужно было придумать стратегию, как же, в общем-то, эти деньги вернуть. Как вы понимаете, ситуация такая часто встречается и между партнерами, и между родственниками, и между друзьями. То есть тема возврата долга, она, конечно, часто встречается, и такие запросы э, тоже часто встречаются. Я построила расклад Дунзя на э, момент задавания вопроса. Вы видите этот расклад перед собой. Что меня, в общем-то, вдохновило на то, чтобы записать это видео. То, что мне сегодня мой клиент в WhatsApp прислал сообщение, что деньги вернули. И вот сейчас я вам хочу рассказать, как, собственно, строилась эта стратегия. Как вы видите, карта Фуинь. Для тех, кто не знает, что это специальная формация карты, когда у нас все небесные стволы, повторяют друг друга во дворце и на небесной тарелке, и на земной тарелке. И все ворота-звезды стоят на своем месте, в домашнем расположении. Конечно, когда мы решаем какой-то вопрос, мы вообще, в принципе, строим прогноз и смотрим, возможно ли решить этот вопрос. Да? И в данном случае мы с вами видим, что вопрос решить можно, потому что у нас дело, небесный ствол Рен, порождает человека, вопрошающего Небесный ствол дня, Дин, который находится в Восточном дворце. И э, каким же образом нужно решить эту задачу? То есть задача решаемая, да? То есть вас вернуть долг можно. То есть каким же образом? Мы с вами, глядя на карту Фуинь, понимаем, что возврат э, – это дело не одного дня, но и не слишком, не слишком долго. Почему? Потому что и дело, и человек находятся на внутреннем кольце. Я, может быть, сейчас рассказываю термины непонятные для новичков, кто еще не знаком с темой цимэнь. Не обращайте на это внимания, потому что действительно нужно знать, как работает карта. Да? То есть мы для этого приглашаем вас на курсы цимэнь-дунзя, где вы сможете вот эти все азы изучить. Но я хочу показать просто... Технологию, каким образом выносится суждение на основе расклада цемэндунзя, и почему по этой карте видно и сроки, и возможности возврата долга. Продолжая анализировать карту, я также вижу, что и должник, и кредитор, который представлен духом джифу, находятся в одном дворце, в северном дворце. Это говорит о том, что нужно договариваться Потому что клиент мне предложил, может быть, нужно подать в суд, может быть, нанять каких-то там <сил> киллеров, это я утрирую, конечно, да, ну, то есть каких-то людей, чтобы они, то есть частного детектива, может быть, чтобы найти этого человека, партнера бывшего, либо найти людей, которые просто будут силовым методом выбивать толк, скажем так, прямым текстом, да, но нет, то есть здесь видно, что в общем-то должник и кредитор находятся в одном дворце, поэтому нужно договариваться, здесь суд не помогает и силовые методы здесь тоже не помогут. Поэтому я посмотрела, какие есть возможности по этой карте контактов с этим человеком, с бывшим партнерам, да, и по карте видно, что есть сотрудники, у которых есть возможность передать какую-то информацию вот этому партнеру, да, то есть есть какая-то связь все равно. Используя вот эти связи, было передано предложение человеку, тому бывшему партнеру, и он буквально через пару дней отдал часть денег, и после этого были Рассчитаны специальные активации, которые помогают вернуть долг. И, как вы видите, сейчас у нас дата вот 3 июля 2020 года. Вопрос был задан месяц дракона. Да? То есть вот сегодня как раз мне пришло сообщение, что долг вернули полностью. Что меня, конечно, очень порадовало. То есть благодаря вот этим активизациям, благодаря тому, что человек не стал э, форсировать события, не стал обращаться ни к каким органам, да, и э, вот глядя на, это, на этот расклад цемен, мы э, смогли в общем-то, получить желаемый результат. Конечно, мы использовали не только стратегии цемэнь, да, вот активизации были и по цемэнь, активизации были и по фэн шуй сделаны, но, тем не менее, мы, в общем-то, это увидели, да, что можно это сделать вот с помощью активизации, с помощью э, такого вот лояльного способа поведения. И если вы хотите научиться также читать расклад цемэнь-дунзя и использовать сильные стороны для получения нужного вам результата. Напоминаю, что, что скоро состоятся мастер-классы, где мы более подробно поговорим об использовании стратегии Цемент-Дунзя в повседневной жизни и для решения наших с вами задач любой сложности и э, относящейся к любой сфере нашей жизни. В следующем видео я расскажу о применении стратегии Цемент-Дунзя в теме здоровья. Записывайтесь в на эти открытые мастер-классы по ссылке в конце этого видео. Вводите ваши контактные данные и увидимся на мастер-классе, где будет еще больше примеров. С вами была Татьяна Смирнова. До встречи в следующем видео.